Всем доброго времени суток, с вами Катамхали. сейчас будем читать про изменения супер кораблей, изменения подводных лодок и изменения тестовых кораблей. Короче, кругом одни изменения, изменения, изменения, ну... Ничего не поделаешь. Да? Балансные всякие правки. Там где-то что-то как всегда отрезали, где-то что-то пришили. Сейчас почитаем, разберемся, что разработчики нам по этому поводу здесь вообще, вообще пишут. Недавно мы ан анонсировали возвращение подлодок в тестировании и детали их изменений. Обновленные подлодки уже появились на общем тесте обновления 0.11.2. По результатам первого этапа мы подготовили дополнительные изменения, признанные улучшить игру на подводных лодках и взаимодействие с одноклассниками. И надводными кораблями. Эффективность подводных лодок находится в норме на шестом уровне, но ухудшается на восьмом и десятом. Мы изменили прогрессию торпедного вооружения, чтобы исправить эту ситуацию. Кроме того, изменения сильнее подчеркнут геймплейные различия между подлодками разных наций. У немецких подводных лодок мощные наводящиеся торпеды, сильная сторона американских подлодок обычные торпеды. Значительно уменьшена дистанция взведения наводящихся торпед, это сделает сражение субмарин друг с другом проще и при этом не повлияет на взаимодействие с другими классами из-за низкого базового урона. Среднее время жизни подлодки оказалось слишком высоким, чтобы снизить его мы увеличили время перезарядки аварийной команды и повысили урон глубинных бомб авиаудара. А, то есть, ну, подводные лодки. Ну, как я говорил, где-то получает плюс, где-то минус. Ну, хотя не знаю, почему говорится, что, да, уменьшили время взведения, и это не повлияет на взаимодействие с другими классами. Мне кажется, это повлияет в том, что можно будет производить атаки более с близкой дистанции, получается, да. Чем меньше время взведения торпеды, тем ближе, логично, мы можем подойти к да, ну, кораблю, который собираемся атаковать и выпустить этот... Торпеды, дабы они, да, не попали. Вот как бывает, иногда некоторые игроки с авианосцев сбрасывают. Торпеды не п -п -п попадают, когда не успели взвестись. То есть они просто-напросто не наносят урона. Чем меньше это время, то есть торпеды быстрее взводятся после запуска. Ну, и наносят урон. Мне кажется, это тоже должно повлиять, в принципе, на взаимодействие да, с другими классами кораблей. Особенно... Ну, особенно линкоры больше всего Страдают от этих вот всяких Подводных лодок Ну, от эсминцев тоже линкоры страдают нехило Иногда с одного залпа бывает удается, да, забрать какого-то неаккуратного Рельсохода Никуда от этого не денешься Ну, больше, я думаю Тут смысла про подводные лодки Читать нету, всякие цифры Там что-то прибавили, тут что-то прибавили там Время перезарядки, всякое там Импульс сократили, к примеру, почти да У всех подводных лодок Каких-то, может, увеличило. Ну, тут, тут много. Тут, по-моему, все подводные лодки какие есть. Вот они все в списке. И что там у них отпилили, что у них пришили, В общем, главное мы прочитали. Смотрим теперь про супер-корабли. Американский супер-авианосец United States. Тактическая эскадрилья торпедоносцев. Здесь, кстати, у всех эскадрилей добавлено по одному самолету, но при этом уменьшено... А прочность, вот, к примеру, у торпедоносцев в два раза, то есть был один самолет, теперь в эскадрилье два самолета, но прочность будет составлять 2215 единиц, э, против э, раньше было 4430 единиц, то есть ровно в два раза уменьшается прочность. То есть здесь, да, не получится как-то Ну, такие эскадрили, они рассчитаны не на то, чтобы кружить там и заходить как-то на атаку А сразу сходу быстренько добираемся до противника Сразу сходу атакуем Чем быстрее мы это делаем, тем больше вероятность, что атака будет успешной Не потеряем самолеты ну, хотя, да, эти самолеты ну, в плане потерять не страшно, да, потому что они у нас восстанавливаются. Ну, я сам не играл, но, по идее, они как расходник, то есть обратно они на авианосец не возвращаются. Ну, я имею в виду в плане не потерять самолеты до того, как мы произвели атаку, да. Если мы, к примеру, один самолет теряем, то есть теряется уже, получается, 50% нашего потенциала в нанесении Урона. Так, у бомбардировщиков тоже был один самолет в эскадриле, теперь два. У штурмовиков было два, теперь станет три. Да, и причем у штурмовиков вообще запас прочности очень маленький, 1074. То есть, если, к примеру, он попадет хотя бы, мне кажется, в одно облачко, то уже атаку произвести не получится. Эскадрили просто лопнет. Так, британский суперавианосец «Игл». Количество само... Ну, здесь также плюс один самолет. Все аналогично. Также уменьшение прочности. Да, причем прочность... Ну, примерно так же даже на некоторых само... Ну, на некоторых меньше, да? К примеру, у торпедоносцев точно такая же. А будет теперь 2215. А вот у бомбардировщиков похуже. У американского почти 3000 прочности, к примеру, у бомбардировщиков. У... Британского будет 2145, например Ну, у штурмовиков то же самое, там тысяча с копейками Так, японский супер эсминец Ямагири Улучшены параметры заметности Было 7,4, теперь будет 7,1 То есть на 30, на, ой, на 30, на 300 метров улучшается показатель маскировки так, добавлен альтернативный режим стрельбы со следующими характеристиками. Три залпа в серии, задержка между выстрелами в серии 1 секунда, перезарядка между сериями залпов 30 секунд. То есть Благодаря вот этому расходнику, да, этот эсминец сможет гораздо эффективнее противостоять, к примеру, другим эсминцам на, на захвате точек. Там встретили кого-то, то есть, да, если обычный эсминец не, прог... ну, не супер, да, у нас еще есть супер эсминец Зорки С обычным эсминцем, мне кажется, Ямагири без проблем может разобраться из главного калибра Ну, главное, <laughs> не нарваться на торпеду Так, в настоящий момент Ямагири с его характеристиками и механиками слишком похож на Симакадзе Ну, по-моему, только там торпед больше У Ямагири получается 18 штук в залп, и у Симакадзе 15 Так, добавление альтернативного режима стрельбы сделает игровой процесс на корабле интереснее И подчеркнет его геймплейные отличия от предшественника да, а то получается единственное отли... Ну, не единственное, два отличия было, да, там Менять торпеды э, Два типа было И... Что еще у него? Как -как -как Какие еще у него были Особенности? А, и торпедные аппараты Да, то, что шеститрубные У самокат за пяти трубные Все, в принципе, да, в остальном Я так понимаю, геймплей особо не отличался так, советский супер-эсминец Зорки. Альтернативный режим стрельбы. Задержка между залпами в серии увеличена. Ну, тут не страшно было. 0,8 секунды будет 1 секунда. То есть на, на 2 десятых получает нерв. Так, американцы... Кстати, я Зоркова встречал в бою. Ну, что-то там, правда, я не знаю, что там за игрок был. Он как-то сразу по центру порвался и быстренько его все уничтожили. Так что приставка супер не делает корабли мега живучими на них также надо аккуратненько играть также ну все-таки оценивать свои возможности и действовать тактически правильно а не думать что если я супер значит я могу да там творить какую-то -ка -какую дичь там прям лезть вперед и мне все пофигу нет такого нету так, американский супер крейсер. Анаполис, кстати, получает неплохой ап. Время перезарядки главного калибра было 6,1 секунда. А теперь составит 5,5 секунд. Да, то есть Анаполис это, по-моему, еще тяжелый крейсер. С перезарядкой 5,5. Но это как супер демойн получается. Да, у демойна тоже там хорошая перезарядка при достаточно неплохом э, калибре. Так, японский супер литкор тоже получает. Изменения, но в худшую сторону. Время перезарядки орудий главного калибра будет увеличено на 2 секунды и составит теперь 35 секунд. Скорость уменьшения шкалы при стрелке увеличена дво... с одной до двух единиц за цикл. Немецкий супер линкор ганновер, кстати, он получает наоборот, улучшение в этом параметре. Я про перезарядку орудия главного калибра. И теперь будет составлять 28 секунд. То есть на целых 3,5 секунды этот показатель улучшается. Да, и если мы еще, к примеру, здесь поставим модуль на улучшение перезарядки. Сколько там? Ну, получится секунд. 25, наверное, там, ну, плюс-минус, точно сейчас не скажу. Я просто помню, да, к примеру, ну. На Монтане у меня стоит этот модуль. Там базовая 30, а, если мне память не изменяет, конечно. А с этим модулем там 26 ,4, вроде секунды получается. То есть, а здесь 28 секунд, ну да, в районе 25, наверное, и получится. Так, в общем, едем дальше. Изменение тестовых кораблей. Ну, в большей степени это касается новых, э, каких-то, получается, итальянских эсминцев, которые у нас пойдут в ранний доступ как раз-таки после... Да, сейчас у нас паназиатские крейсера легкие, вот дальше пойдут итальянские эсминцы. Я так думаю, это у нас, да, ну, у нас уже есть некоторые представители этого класса, там премиумные э корабли. То есть это такие быстрые эсминцы, уникальность, это дымогенератор полного хода. Ну и акцент все-таки больше здесь на главный калибр, наверное, будет. Ну. Но при этом все же, наверное, будет возможность совершать незаметные торпедные атаки. Ну, опять же, благодаря дымогенератору полному хода. Да, мы дымогенератор врубили. Я причем сам наблюдал такое не раз в бою, но и сам один раз это проделал. То есть дымогенератор врубили, и вперед полетели, к примеру, кражескому линкору. То есть нам это позволит подойти на такую дистанцию, что линкору уже просто некуда будет деваться. Да? С борта зашли, сделали полный залп торпед. Ну, единственное, да, надо надеяться, что мы с, с первого раза этот линкор уничтожим, чтобы потом, до да, демидератор все таки закончится и успеть потом убежать. Да, эту линкор уничтожить не смогли, просто потом уже не будет возможности, чтобы порвать дистанцию, уйти из-за света, походу. и, вот ну, такая <laughs> одноразовая атака а, получится. Так, сейчас что мысль какая-то в голове проскочила, блин, устранены. забыл озвучить. Ладно, если вспомню, обязательно скажу, так... Что-то у нас по главному калибру Ну, у всех, кстати, я смотрю Не у всех, вот 5, 6, 7, 8 Почему-то 9 уровня в списке нет Что, на 9 ничего не изменяется кстати, будет очень маленькая базовая дальность стрельбы, причем у всех кораблей, да, смотрим, к примеру, на десятки. она и так была небольшой, 9,8, да, ну, можно ее увеличить, но придется, я не знаю, да, бывает, могут убрать возможность установки модуля, к примеру, как на Хабаровске, мы не можем поставить модуль на дальность, и этот показатель можно увеличить только за счет таланта капитана, ну, здесь уже видно будет, когда корабли Значит, появятся в игре. И теперь дальность будет составлять 9,6. Если, к примеру, мы можем поставить модуль и талант капитана, то дальность получится достаточно неплохой. Ну, какой? Ну, средний такой, по паршивости. Если модуль поставить будет нельзя, а только талант капитана, к примеру, то дальность будет достаточно скромненькой. Да, комфортнее всего... Даже не комфортнее. Тут вообще никакого комфорта не будет от такой... Дальность. Так, ещё время... А, время перезарядки тоже ухудшается. У десятки, к примеру, было 5 секунд, станет пять с половиной. У восьмерки было четыре с половиной, станет 5. В общем, ну, продолжается настройка этих кораблей. Ну, достаточно должна интересная, мне кажется, ветка получиться. Ну, поживем, увидим. Всем спасибо за внимание. Не забываем, подписываемся на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи до новых встреч. Пока-пока.